или путешествия по Америке Рассказывают, что это такой большой минус Что в Америке нужно оставлять такие большие чаевые И причем везде И причем и в ресторанах, и в гостиницах И на парковках и так далее и тому подобное И я хочу вам сказать, что это действительно правда Вот я работаю официантом И получаю 2 доллара восемьдесят 83 цента в час Хотя минимальная зарплата у нас по штату 7 долларов 25 центов вот поэтому надо оставлять чаевые, ребята Вот почему мы сейчас про это говорим Потому что если вы не знаете культуру и законодательство США Вы вряд ли будете понимать, что те деньги, которые вы оставите сверху счета Это как раз те деньги, на которые человек и будет в дальнейшем жить а еще и с точки зрения того, почему здесь такой хороший сервис. И чтобы кто мне там не рассказывал и не говорил, в Америке сервис, я нигде лучше сервиса не видела. А все почему? А потому что мы живем на чаевые. И, соответственно, только от нас зависит, сколько нам оставят. Если мы будем б -б -б -б -б -б -б -б, видеть вас не хочу, пошли вон отсюда, мы не получим ни копейки. А если мы будем улыбчивые, если мы будем услужливые, если мы будем предвосхищать ваши желания, мы также надеемся, что вы нам оставите, ну, как скажем так, достойное, как американцы бы сказали, decent gratitude, то есть достойное оплату за наш труд. В Америке вообще почему так приняты чаевые, почему чаевые оставляют и на парковках, и в везде и горничным, потому что это в культуре. Американцы достаточно богаты для того, чтобы позволить себе оставить какие-то деньги сверх, сверх того, что они уже заплатили за определенный сервис. И как можно поблагодарить человека, который сделал твой отдых лучше, который сделал твое пребывание в отеле приятным, который с тобой о чем-то поговорил. Но кроме того, что ты ему, конечно, скажешь спасибо и всего хорошего, ему будет очень приятно, если вы еще ему оставите какую-то копеечку сверху, потому что это и мотивирует людей работать лучше. Но в этом выпуске конкретно я хочу с вами поговорить именно о типажах американских клиентов и сколько они оставляют. Я сразу хочу сделать ссылочку на то, что я работаю в провинциальном пенсильванском городке в 40 минутах езды от Филадельфии. Это сетевой casual dining restaurant, то есть сетевой ресторан, в котором предоставлена такая услуга, как безлимитный суп и салат. Да, представляете, безлимитный суп и салат. То есть, если вы заказываете блюдо горячее, к нему вы можете выбрать суп или салат. И можете заказывать его и обновлять столько раз, сколько захотите. Почему я об этом рассказываю? Потому что в этом тоже есть своя специфика клиентов, которые в это заведение ходят. Ну так вот, я даже себе написала список, чтобы ничего не забыть. Пошли, переходим к первому. Я эту категорию людей, клиентов называю Old School. Я их обожаю. Это американские бабушки и дедушки, которые и в обеденное, и в вечернее время ходят по различным заведениям. В том числе посещают и наш. Они все такие, знаете, вежливые. Они, как правило, бывают исключения. Ребята, не понимайте мои слова дословно, но я говорю об основной массе этих людей. Они очень вежливые, они любят поговорить они любят что-то рассказать, они спокойные, они, э, они подгоняют тебя, они тебе не кидают такие взгляды, когда ты там пять минут им не выносишь блюдо. В общем, это вот такая категория людей пожилых, э, хорошо одетых, приятных в общении и так далее. От этой категории людей официант может ждать 20%. Или... Что бывает не так редко Но если 20% отчета Это 12 долларов Они могут оставить 10 Но переплатить вам Ну то есть составить вам 30% отчета Или какие-то такие громадные суммы Это очень редко Есть такие тоже люди Они в заведения ходят не так часто Как остальные Но вот если дедушка живет В синей фасиларии То есть в доме престарелых И вот у него есть там раз в день выезд в какой-то ресторан то поверьте мне он выйдет в этот ресторан и вам оставит там 30 20 долларов на счете в 10 долларов такие тоже есть но мы говорим об основной массе Молодежная компания. Вот тут, ребята, 50-50, как говорят американцы. Ты никогда не знаешь, что от них ожидать. То есть это молодые люди, лет тогда до 20, которые обязательно попросят у вас отдельные счета, которые... В принципе, они тоже не очень напряжные. На самом деле, в обслуживании обслуживать их несложно. Но они быстро едят, поэтому, соответственно, если он съест 5 тарелок супа нашего безлимитного, надо бежать и ему обновлять. И что они тебе ставят, ты никогда не знаешь. Однажды у меня был такой случай, когда мне оставили 50 центов двумя 25-центовыми монетками на столе. Бам-бам. При счете там практически... Фактически там 100 долларов. То есть я должна была получить 20 долларов, а получила 50 центов. А бывает так, что каждый из них возьмет, там при счете в 13 долларов напишет тебе 5 долларов чивых. И у тебя выйдет в общем больше, чем ты ожидаешь. А любой официант в Америке ожидает 20% классическая американская семья. Вот их все любят обслуживать, мама, папа, дети. Они могут быть абсолютно разные, зависит от, наверное, их семейных обстоятельств. Они могут быть и грубыми, могут быть и вежливыми, дети могут быть воспитанными, невоспитанными, но это такой 80-процентный вариант, что тебе ставят твои 25%. Вот когда ты видишь такой стол, ты идешь его обслуживать с радостью. Строители, рабочие, следующая категория. Это вот такие люди, у которых рабочие руки, которые могут прийти на, э, в наше заведение в спецодежде. То есть, если он механик, он там полностью в масле, в грязи, там что там, где-то он под машиной валялся. Но это очень классная категория людей, которых надо обслуживать. Объясню, почему. Потому что эти люди шагают. С вами в одних и тех же сапогах по этой жизни. То есть у них тяжелая физическая работа, они ее знают, и, как правило, они всегда оставляют чаевых больше. Вот, наверное, в, в соотно процентном соотношении наверное, 80% из них оставит тебе там 25-30%. Я когда вообще вижу рабочую одежду, или когда я вижу, что у молодого человека э, рабочие руки, я знаю, что меня не будут напрягать, меня не будут гонять Мне не будут давать всякие реквесты такие, такие просьбы А можно мне двойной сыр А можно мне оттуда грибы убрать А вот этот со соус добавить к этому еще посыпать все это чесноком Нет, я знаю, что это будет все спокойно, нормально И э, пройдет хорошо Они будут вежливыми еще и хорошо тебе оставят чаевых Очень люблю обслуживать вот эту конкретную категорию Дальше, юристы, врачи, ну вот такие вот все белые профессии, скажем так, как говорят, белые воротнички. Что такое белые воротнички, люблю ли я их обслуживать? Э, нет. Потому что эти люди никогда тебе, ну, может быть, кому-то, но вот я говорю из своей практики, очень редко, когда тебя ставят выше, выше положенных там 15-20%. Это должна быть редкая ситуация. Ты им должна, наверное, так понравиться, быть «so charming» быть соу so, такой вот, прям вот такой, раз такой. Я не знаю, что им надо сказать, чтобы они тебя полюбили и захотели тебя так сильно вознаградить деньгами, но я вам хочу сказать сразу, что... Это еще и, как правило, они будут куда-то спешить, и, как правило, у них будет глютеновая аллергия, и вообще она не может совершенно есть глютен, ну, ну, ну ладно, ну, хлеб обновите мне семь раз. Ну вот где-то из этой серии, и да, от них, хотя казалось бы, они получают больше, они лучше устроены и так далее, но от них ничего хорошего такого ждать не нужно подружки, Ой, это такая тяжелая категория, которая один раз меня удивила, причем это были самые мои большие чаевые за все время работы в Америке. У меня было две женщины, а есть такая категория, когда приходят две подружки, и сидят ребята, ну вы мне, конечно, не поверите, но они реально, ну реально, реально могут просидеть 3-4 часа. А с учетом, что у меня всего три стола, ну как бы и я бы их меняла каждый час я начинаю терять в деньгах и ты их очень сильно ненавидишь ты как бы им там уже опять раз подойдешь там как бы же ну, нельзя ничего такого говорить ну как бы вам может еще что то еще что то но, ну нельзя. У нас не, нельзя там, люди, людям даже намекать, что они пошли бы, вы пошли. А, и, как правило, и чаевые там, соответственно, то есть в лучшем случае это будет твои 20%, а много они не пьют и не едят. И, соответственно, там на счете в 30 долларов тебе ставят твои злосчастные 6 долларов, а часто и 5 долларов. И просидят, у тебя займут этот стол 4 часа, и ты будешь вокруг ним ходить кругами и считать, сколько денег ты в итоге потеряла. Дальше еще такая... Но, кстати, я забыла вам самое главное сказать. У меня были самые мои большие чаевые в Америке с одного стола были 70 долларов. У меня ни разу не было 100 долларовых чаевых. Какой позор. Почти пять лет официантом я работаю в Америке. Причем я когда-то себе сказала, как только я получу 100 долларов чаевых, я... все, меня в этой профессии не будет. Но вот видите, видно, она меня держит пока еще. Так вот, у меня сидела две женщины. Тоже раздельные счета. У каждого счет был по 35 долларов. И каждая из них мне оставила по 35 долларов чаевых. То есть 70 долларов я получила с их стола. Они просидели 3 часа. Ну и дай бог. Ну и дай бог. Могли бы 4 просидеть за такие чаевые. Пожарные копы. Ты зачастую даже не знаешь, перед тобой полицейский, но только если ты видишь, что человек в хорошей физической форме, ну, ты можешь предположить, что он полицейский. Но они все расплачиваются карточками Fire and uh, Police Department uh, Union. У них все такие синие карточки. И вот, когда я, они мне дают эту карточку, и я ее допроводить, я знаю, что это будет меньше 20%. Они, это в, они, там не будет, а Возможно, будет и 25 То есть, это тоже очень неплохая категория людей которых, Которые оставляют чаевые Дальше, пошли к национальностям Индусы Индусы, да Ну, 30% Это у нас, вообще, кстати, по нашей Эри очень много их здесь живет Но вот, смотрите 30% из них тебе Что-то оставит 30% из них тебе ничего не оставит и 30% из них на 60 долларов тебе ставят 5 долларов или 4 доллара чеевых. Поэтому, ну, как бы, реалити-реалити. Латинские семьи, тут 50-50. Тут То есть они, как правило, приходят большими компаниями, дружными или большими семьями. Есть те из них, которые оставляют 20%, а есть те, которые оставляют 3 доллара на 100 долларов чек. То есть, понимаете, да, тут тоже такой вот, очень много вот в этих э, э, национальных столах зависит от того, как давно люди здесь живут Если они живут сравнительно недавно, это очень плохо Лучше бы они жили давно и впитали в себя культуру э, оставления чаевых Азиаты вот азиаты, это 90 на 10, 90 процентов, что у вас будет, будут ваши 20 процентов, и причем эти люди будут вежливые, кстати, говоря о индусах, латиносах и азиаты, я вам хочу сказать, самые вежливые азиаты, у вас не будет с этими столами проблем, ребята из Латинской Америки могут быть очень очень тяжелыми и вообще и... Для них, знаете, у них какое-то вот есть такое вот семейное, знаешь, вот ты мне вынесла мне там пиво через 5 минут, ты вот нас не уважаешь, вот тут вот такое, вот у них такое бывает. Такое же бывает и у представителей из Индии. Дальше, я не знаю, как обозвать эту категорию, но ребята с другим цветом кожи, наверное, вы поняли. 70 на 30. 70%, на 30, 70 того, что вам оставят достойные чаевые, и 30% на то, что вам либо оставят 3 доллара, либо не оставят ничего. Ну и тут каждый раз ты идешь, как как это, как в угадайку играешь. Что сейчас будет? Ну что сейчас будет? Не знаешь ты никогда по итогу, сейчас думают. Очень часто они тебя могут удивить, очень часто. Ну, так часто, допустим, что ты не ожидаешь, ты вот смотришь на стол и как бы как опытный официант уже, ну все, это 3 доллара, это пипец, а там бац и 33. Или ты у меня была такая девушка одна с ребенком, у которой у них счет был там 25 долларов. И она потом даже заказала кофе, а я уже счет ее закрыла. В общем, короче, я этой кофе, это кофе принесла, этот кофе я принесла бесплатно, и она мне оставила двадцать долларов. Тоже очень прикольно, кстати. А были, когда и они тебе улыбались, и так вечно с тобой говорили, и даже тебя практически не гоняли, и не говорили, «Боже, вы мне вынесли это док-фуд, еда для собак уберите, это поменяйте, это, это мясо не прожарено» и так далее, и тому подобное. Но, соответственно, разные они бывают. Дальше, постоянные клиенты. Uh, у меня их немного Но это такая вот категория Не middle age а От 50 до 70 Которые тебя requestнут, Ну, захотят, чтобы вы их обслуживали Это у меня в случае такие клиенты У других, я надеюсь, они Более, более Щедры Но вот они никогда тебе больше 20% не оставят И почему тебя спрашивают Что ты меня спрашиваешь, если ты как бы Не вознаграждаешь меня за мое? общение с тобой. но ну, это я, конечно, утрирую. Дальше. Искатели халявы. Вот мы переходим к тому пункту, когда я говорила, что у нас заведение, и часто бывают акции, безлимитная, допустим, паста. Ты заказываешь пасту и можешь ее пополнять сколько хочешь, пока живот твой не это. Не взорвется. И вот... Вот, вот, вот есть вот эти вот искать, искатели халявы. Они в принципе оставляют нормальные чаевые, но поскольку чита у них низкие, огоняют а они тебя 150 раз за пополнением этой пастой. В общем, удовольствие еще то. И давайте на закусочку русские. У нас как бы больше украинцев. Они а русскоязычные, но вот, допустим, у меня наш знакомый пришел в мое заведение и одной моей официантки оставила один доллар чаевых. Не самый голодающий товарищ. Потом мне сказала, что ему там сервис не понравился. Она ко мне пришла с выпученными глазами. Говорит, ты знаешь, я многое видела, но чтобы не оставили 1 доллар чаевых. Лучше бы пусть ты его как бы объясни, лучше ничего пусть не оставляет. Но я вам хочу сказать, не раз и мне не оставляли ничего. Но это опять же те люди, которые переехали недавно. Я вам хочу сказать, ребята, в завершении этого всего. Не буду углубляться в русских и украинцев, потому что, ну, лично мне везло и не везло. Так я бы сказала, 50-50, точно так же, как и с другими национальностями. Но я вам хочу сказать одно. Если вы приезжаете в Америку, всегда помните, что мы работаем, мы все, кто в американской сфере обслуживания работает, мы работаем за чаевые. И если у вас, как говорят мои американцы, а я с ними в этом плане абсолютно согласна, если у вас есть возможность пойти в ресторан, и потратить деньги на готовую еду, значит, у вас есть возможность и оставить чаевые. Поэтому не забывайте, что в Америке это эти чаевые – это зарплата человека. И ну вот такие условия игры Принимаешь ты их или нет Но если ты не оставляешь ЧВ Официанту, ты его этим очень сильно обижаешь Расстраиваешь и демотивируешь Я бы сказала Ну напишите вы пожалуйста Что вы думаете на эту тему И пожалуйста я знаю там 70-80% 78%, 78 меня смотрят Без подписки Ребята подписывайтесь на канал Мне будет очень приятно Я буду дальше рассказывать по поводу а, Жизни американцев в Америке жизни американцев в Америке и русских в Америке. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. Пока-пока, до следующего выпуска.